на фронтах по событиям что происходит у нас здесь ой да нет вроде изменений сильных и нету никаких э, так это будет у нас сегодня 4 числа 4 сентября начнем мы я думаю за последний час если что вдруг я увижу какие-то изменения серьезные за день э, тогда мы за несколько часов поставим что у нас происходит на севере Луганска. Стукалова балка и цветные пески за ополченцами. Вот говорят, что хунта зафиксировала свое место месторасположение возле населенного пункта Веселая гора. Хотя еще вчера оно было за... Ну, там были бои, в общем, возле Веселой горы как раз. От Плотницкого мы тоже сегодня узнали, что между Веселой горой и Счастье идут бои. Вот где-то между. Значит, я бы не сказал, что хунта здесь полностью контролирует этот населенный пункт. Поскольку здесь проходит как раз и столкновения, Примерно по линии фронта. Значит, она действительно так и проходит. Красный Яр с Октябрьским районом находится под контролем ополчения. Далее идут хунтовские группировки в станице Луганской. Это тоже соответствует действительности. Северо-восточный фронт по отношению к Луганску закреплен на линии фронта. Возле населенного пункта Болотенная. Болотенная. Вот где-то так. Ну что ж, здесь я вижу без изменений. Хунтовские войска здесь имеют довольно приличную группировку. Я не думаю, что они за день свалили, но наступательных сил они тоже не могут сделать. Здесь идет все-таки территория за укрепление линии фронта. Возможно, у хунты появилась возможность оттяпать небольшой кусочек, примерно вот этот вот, да, закрепиться здесь. И чтобы у них было больше, это обеспечит им более широкую маневренность. Это раз и обеспечит э, небольшую такую безопасность по передвижению по вот этой вот трассе. Это два. То есть здесь соединение между трассами R21 и э, R22 и N21. Э, значит, здесь группировка, вот под станицей Луганская, все-таки бегает сюда вот в картишке поиграть, да, К вот этим вот хунтятам. И они хотят обеспечить себе безопасное передвижение и оттяпать кусочек, опять же, для маневренности. Ну что ж, э, не знаю, какой будет ответ со стороны... Э, командование армией Новороссии и Луганским ополчением. Мне это неизвестно. Но думаю, что если решат веселую гору оставить, значит удерживать вот этот кусочек нет смысла. Если решат ее все-таки сохранить, значит этот кусочек не отдастся. Я не знаю, какие сейчас резервы и силы здесь перевес. Но думаю, что здесь линия фронта, вот она закрепилась уже надолго, да? была буквально дней 5 значит ее можно сохранять и дальше раз она вот так вот не было здесь каких-то потерь серьезных или сильных серьезнейших боестолкновений там танчиковых боев как под Новосветской хрящеватым значит здесь можно удерживать данный формат линии фронта по отношению к тем хунтовским войскам но не прибыло же сюда к хунте еще там лишних 10-15 тысяч народу на бронетехнике нету того хунты так что думаю что нужно удерживать линию фронта ну мое личное видение аэропорт мы знаем что зачищен Луганский аэропорт, Георгиевка, Лутугина. Хунтовские войска отошли э, от населенного пункта Белое. Они оттуда были выбиты, мне тоже об этом известно. Вот где они сейчас скапливаются. Ну что ж, здесь им как бы просить какой-то помощи откуда-то куда-то очень сложно. Передвигаться тоже им довольно-таки проблематично. Многие здесь вышли действительно на технике. Это те, кто решил с аэропорта немножко раньше выйти. Те, кто остались, те остались там навеки. А у тех, кто раньше немножко свалили и поняли, что их спасать не будут, ну вот после образования вот этого котла возле белого. Значит, вот эти ребята, я могу сказать вот что. Они все-таки имеют, эм, ну не то чтобы небольшую предсказуемость, а элементарно владеют еще логикой. А если у человека на данный момент, хунтовского человека, исполняющего хунтовские приказы, есть логика, это значит победа. Для нас победа, не для них это перемога. Если у человека хунтовского есть логика, значит он не полностью заражен вот этим вот вирусом МГМ. И они поступили логично, они отошли. Оставили позиции, сохранили личный состав, я думаю, еще и технику. Значит, с этими ребятами можно вести переговоры. Но, опять же, видение со стороны. Блокпост почему-то показывается, что идет. Что у нас с восточной фронта по территории народных республик, все это контролируется армией Новороссии, а вот эти остатки вот эти остатки в ССУ. хлопцы тут между Дьяковой и Дебровкой все-таки здесь закрепились и здесь закрепились, я думаю, что они себе там и колодец же вырыли, и грибочки собирают, думаю, они даже иногда друг к другу в гости ходят да не иногда, а часто сживаются, очень сложно, знаете, вот так вот кооперироваться с врагом, да но этот симбиоз, он просто неизбежен ну вот на данный момент неизбежен Вооруженное противостояние тоже, ну, абсолютно глупо, я бы сказал бы, и, возможно, вот эти вот хунтята не знают, что в Дебровке нет оружия, и в Дьяково, то есть там две двухстволки там, и какое-нибудь охотничье оружие, и один громкий-громкий динамит, да, вот, но они же этого не знают. Им же неизвестно. А кажется, что тут куча русских танков, тысяча штук стоит, их окружила. Да нет, здесь, конечно, этого ничего нету. Но вот этот блеф, их давление, они его просто отражают защитой. А что у них в защите? Мы же тоже не знаем. Может быть, у них, как и в свадьбе в Малиновке, ружье есть, а патронов нету. Мы этого тоже не знаем. Поэтому наступательных действий друг на дружку здесь нет. Вот такие вот вещи. А вот переговорки обязательно есть. Обязательно они переговариваются. Сюда нужно хорошего дипломата послать. Такого громкого, знаете, задористого. И думаю, там ситуация прояснится. Что у нас с Амросевским котлем? котлом? Все? Нема? Нема? Куда он подевался? Де? Де хлопцы, Де брави хлопцы, там Салавайска, дети все. Тут пять народу было. Куда они все делись? Новоанновка, все, здесь полностью зачищено. Нету, вот это да, вот это за денек, да? Серьезно, дочистили. Но я так скажу, это генеральная уборка была. Я вижу, некоторые войска отошли под Моспина, или МОСПИНА, но этот сам населенный пункт контролируется уже армией Новороссии. Значит, они где-то здесь есть, передвигаются, и раз они не придерживаются уже населенных пунктов, мы знаем, когда такую тактику применяют украинские войска. Если они не заходят в населенном пункту, это тактика бегства. Они просто не желают себя выдать. Потому что, когда они идут, они знают, что я, как только мы зайдем в любое село, все, нас сразу сдадут, любые местные. Ну не может быть там 100% сведомых украинцев, правильно? Ну обязательно там процентов 90 за Новороссию. Да это не важно, хотя бы даже 1%, этот 1% их сразу издаст. А раз они не передвигаются возле населенных пунктов, значит они бегут. Ну что ж, беги, Форест, беги, или как там на вашем привычном языке, для них привычном. Смотрим дальше. У нас сказали, что вот э, есть под Волновахой, это Касат сказал, э, небольшой котелок. А где ж? Волноваха числится вот за хунтовскими войсками. И в принципе они же отсюда прорыв собирались сделать. Разве они его не делали? Нас интересует вот Еленовский котел, э, который уже тает, тает тоже. Здесь вижу, дочищается. Дочищаешься даже быстрее, чем я ожидал. За день, буквально за день уже коммунаровка, со стыла они были отброшены и выстроена позиция. Позиция армии, то есть их с двух сторон можно пересечным огнем, расстреливать, если они начнут какие-то передвижения, правильно? Правильно, поэтому хунта что предпринимает? Просто зарывается в населенный пункт, потому что знает, что там использование какой-то техники э, серьезной или там реактивных систем э, ополчениями не будет предпринято. Они вот это знают, пользуются, э, для них это слабость, нет, для них это сильный момент, для ополченцев это слабость, да? Потому что ополченцы хотят сохранить и людей, и инфраструктуру. Здесь же наши люди, помимо того, что там хунтовские войска расположены. Так что я, буду, думаю, я думаю, что будут точечные удары произведены. Вот как примерно под населенным пунктом Белым. Будут произведены точечные удары. Если они зароются глубоко внутрь населенного пункта, вот посмотреть бы примерно. Я сейчас попробую определить. Обычно они заседают не на возвышенностях, они обычно заседают в лазбинках. Вот если в ложбинках, то, конечно же, после разведки определенной можно ложбинку накрывать точечным ударом. То же самое касается и восточной стороны от Докучаевска. А если они будут расположены внутри, то тогда можно запускать диверсионную группу, без артиллерии абсолютно, и туда забрасывать, скажем так, из гранатомета немножко пошугать их там, ну вот, так, вот такое вот. Э -э С помощью, ну, небольшие такие стрелкового оружия, гранаты, все, там, РПГ, что-то, но не более того, не больше. Это справится диверсионная группа, потому что здесь... Ну, я же знаю, что в армии Новороссии много ребят из Докучаевска. Но ну, по-любому есть. Собрать такую группу, которая будет ориентироваться на этой местности. Они легко будут знать эту местность, как им где потеряться, с какой стороны выйти. Потому что вот здесь тетя Зина, здесь дядя Вася, а вот здесь мы свинью зарезали, а вот здесь мы там шашлычок кушали. И вот как раз на шашлычке мы напомним ситуацию, как там бывает жарко, любят непрошенных гостей. Я думаю, это будет произведено. Так что, Хунти здесь нет вариантов держать в блокаде. Вроде бы и небольшой, но все-таки населенный пункт. Ну что, ну как им располагаться? Где-то извне накроют артиллерия, где-то еще дальше вообще градом, блин, будут бабахать, а внутри зайдут со спины, даже не заметишь, приблизятся на 10 метров расстояния от них и будут кричать «Аллах, Акбар!». Для них это тоже страшно. То есть я не знаю, где они укроются, наверное, они будут поступать как местные жители, бежать в подвалы и говорить «Тут мирные люди», и там и надпись такую повесят. Ну, в этот момент можно у них увести всю эту технику, вывести из строя. Южная линия фронта, вижу, что за, за хунтой числится возле населенного пункта Николаевка. Все-таки большой еще, я вам скажу, котел, хоть и контролируемый, да, но большой. Еленовка уже окончательно хунтой была ставлена. Трасса Н-20 контролируется ополчениями, значит, у них нет такого периодического отхода. Но, думаю, вот какие-то там э, ребята из командования или якобы подмирных или подместных заделанных могут еще передвигаться. Также свободно доступ для парламентеров э, или личностей, которые занимаются обменом военнопленных. Ну вот этот участок трассы можно назвать э, более-менее вот таким вот, что знаете, сели, сели, подсели, здесь еще одного с Новороссии взяли, человека или парламентера вызвали, проехали, договорились. Думаю, здесь будет торговля определенная. Вот такая вот штука. Но, конечно же, котелок будет сужаться, сужаться по мере затягивания времени, Хунтой. Он будет для хунты катастрофически влиять и отражаться именно на вот этом котле, возле Докучаевска. Не сомневаюсь в этом. О, а вот и последствия все-таки их побед. А то одни наши за день получились победы. Вот рассмотрим и передвижение хунтов войск. Что они тут добились. Ну что ж, был выдвинут у них рейс. Здесь действительно большая бронегруппа была создана. Э, ну, приличное количество и техники, и артиллерии, и реактивных систем. Выдвинулись они Андреевку, они тогда ее занимали, в принципе, только почему-то здесь уже противостояние идут с армией Новороссии, отрезают их полностью. Выдвинулись они дальше, и что, что мы видим? Возле Гранитного, немножко западнее Тельманова, возле Гранитного выстроена линия непроходимая для хунты, правильно? Вот таким вот образом. Хунта опять повторяет, я вам напомню, э вот знаете, какой исход повторила она? Вот этот исход. Я вам сейчас покажу. Здесь, правда, нету никаких вот э, обозначений, но я вам буду говорить. Помните, с юга однажды возле Саурмогилы они прорвались. Заняли здесь некую Степановку и Мариновку. Здесь было два населенных пункта таких. Они решили вот так вот аккуратненько прорваться и вот с этими остатками соединились. То есть, что они сделали? Они, когда зашли, и получилось, что они проходили между Снежным, вот так вот, и еще тут населенный пункт, по-моему, не помню, как он был, как он назывался, но ну, вот был, между Снежным. И ну, забыл уже там, э, вот Лиманчик здесь написано, вот так вот. Очень узкий коридор. Что это означало? Что, конечно же, их отрезали и нафиг ликвидировали. Они в Миусинске половина погибла, вторая половина под красным лучом возле Атрацита, не доходя до него. И здесь что мы видим? Если хунтовские войска, которые вот сюда забрели, решили все-таки контролировать этот кусочек трассы, да, от Мариуполя к Донецку. Ну вот это как раз трасса идет от Мариуполя к Донецку, ребят. Если они решили здесь расположиться, сил у них не хватило дойти, решили сделать, ну, с одного рывка. Марш-бросок не вышел, все-таки неопытные хлопцы. Вот, не вышел. Может быть и поломка техники произошла, может быть проблемка там с горючей маточной, может быть, ну, все-таки боестолкновение, это война, тут предсказывать очень сложно. Короче, марш-бросок не вышел, а в этот момент их уже отрезали, поджали. Вот сейчас Андреевку сегодня-завтра, если займут, отрежут эту линию фронта, и между Гранитным, даже если здесь будут хунтовские войска, между Гранитным и Старой Гнатовки, хунта уже не сможет их пополнять, как минимум. Не знаю, отходить сможет или нет, но пополнять не сможет. Большой риск. Опять то же самое. Опять хунта встала на тиграбли. Что мы из этого можем извлечь, ребята? Что либо тот же самый генерал, который еще не нажился, вот, вот такой вот супер ему медаль за коррупцию, первой высшей степени вот, нужно подарить. Вот этот же генерал руководил вот этим наступлением. Смысл вот этого наступления, я бы спросил вот этого в штабе АДА, вот смысл. Опять подарить несколько э, сотен или десятков единиц бронетехники, потерять личный состав и просто добить вот эту вот, украинскую армию. Вот последние бронегруппы ударные, вот ребята согласились, Да, отчаянный шаг, очередная авантюра. Очень смелые должны люди сюда были пойти, взять и добить украинскую армию. В общем, я так понимаю, в штабе АДА, там наши люди, наши хлопцы сидят, я вам кажу, там наши хлопцы точно-точно. Вот они и зарабатывают. Ну а к тому же, такие ребята, как э, вот с нашей стороны, руководители армии Новороссии, э, ну допустим, как раньше Губарев там, и Стрелков э, работали с коррупционерами-генералами, там заходили в склады, хунта их оставляла, там приказы. Ну, вот такая вот возня была. То сейчас э, я вижу, Захарченко совсем по-другому работает. Захарченко звонит прямо напрямую в штаб АТО и говорит: ребята. Мне нужна новая оружие. И там оттуда генералы говорят, мы вам пришлем. Прямо с хлопцами, с доставкой на дом. Сколько стоит нынче пицца? Вот она пицца. Вот и все. Вот так вот примерно и происходит. Ну что ж, очередной котел мы видим. Да, это, да. Генералы не изменились, тактика тоже не изменилась. Я вообще в шоке от них. Как они вообще с такой тактикой или с такими вот, ну, могут там что-то еще победить? Ну, самая главная новость, я так понимаю, за последние часы, что идет атака на Мариуполь. Все-таки идет штурм города. С восточной стороны по отношению к Мариуполе есть боестолкновение возле населенного пункта Безымянное. С Красноармейска поддавили немножко хунту. До Новозовска, понятно, там еще и нет ничего. В Новозовске мы слышали, что вообще тихо там, тихо и спокойно. С северного направления тоже идет такой прессинг. Я не знаю, будут туда заходить десятками танков или там бронетехниками, мне это неизвестно. Мы это, думаю, увидим чуть позже. Но я так понимаю, сюда все-таки оплот Дошел, и дошел плотно, со всеми добровольцами, э, со всеми беркутятами, со всеми-всеми-всеми. Пришли. Самые, мы скажем так, сыкопехотные войска хунтовские свалили на запад, и, скорее всего, они решили отойти дальше по трассе. Я думаю, ополченцы их обязательно выпустят. И вот то, что контролируется эта трасса нашими диверсионно разведывательными группами, определенный участок, то кусочек сыкопехотных войск нужно выпустить первый, но это обязательно, так делается. Потому что как только первые выйдут, доберутся там докуда-то, да, вот до сюда, там, что вот здесь вот. Ну, там, не доходя до Бердянска, вот это как называется этот населенный пункт. Э -э сейчас. Луначарская, правильно? Э -э нет, это блокпост. Э -э мне нужен вот этот вот. Э -э ну, короче, здесь вот Луначарская мне показана. Вот. Первая бронегруппа доходит до Луначарского, отзванивается хлопцем, вот сюда в мангуши, говорит, «Все нормально, все хорошо, никого там нема, езжай ты». Но это же нужно замануху сделать. Потом вторая выезжает, ее тут хлопают, или раздербанивают, или не знаю, что с ними делают. Потом выезжает третья, она же от первой получила задание. А вторая, а вторая где? Вторая еще в дороге. Да мало ли что там происходит, в дороге они. Вот, и выезжает третья. То есть, они колоннами будут перед маленькими. Полностью рисковать выходом огромной группой они не смогут. Во-первых, у них нет огромной группы бронетехники, Тарас. А во-вторых, они не станут рисковать, даже если всем, чем у них осталось. И я не думаю, что такой приказ будет отдан дебильный. Взять и всю Груни-группу убрать с Мариуполя. Ну, в общем, мы будем ожидать здесь интересных событий сегодня на трассе. Это тоже. Вот что по Мариуполю. Ну и, в принципе, переместим, переместимся на западную линию фронта от Донецка. Ого, здесь серьезное расширение, я вижу. Маринка уже под контролем ополчения. Я напомню, что линия фронта все-таки была день назад еще, позавчера, между Александровкой и Старомихайловкой. Вот так вот она обходила Маринку. Был сделан прорыв. Диверсионной группой на Курахова. Курахово уже закреплено за ополчением. Э -э, Константиновка тоже расширение фронта произошло. Сейчас они просто проглотят, тупо даже по возвращению домой, знаете, вот по дороге с облаками, что называется, будут идти. А давайте немножко свернем. Давайте. Вот так вот они и свернут. То есть Красногоровка вместе с этим блокпостом хунта оставит, это понятно. И думаю, что будет следующий заход и отсюда, и вот с 1майская трассе м 4 до Карловки, не дальше. Мне кажется, дальше Карловки ребята с Новороссии не пойдут. Закрепятся здесь, удобный район, там хороший блокпост, хорошее расположение. Там есть водоем, там отличнейшая я помню, вид с повешенной Юлькой и Турчиновым. Конечно, Хунта, наверное, ее сняла, но я в этом еще не уверен. Можно пофотографировать. Вот, ну что ж, отлично, еще немножко территории занято. И это угроза серьезная для вот э, хунтят возле Красногоровки. Я думаю, они в ближайшее время это оставят, и завтра вот этот населенный пункт будет уже за, под контролем ополченцев. Что же нам делать с северной границей нашей, вот Донецке? Это все, конечно, хорошо, но северную границу, Авдеевку, вот здесь вот э, нужно оттеснять, и оттеснять повыше и повыше. Вот за Карловку оттеснять, и вот такой вот запас сделать, километров 20. Потому что Донецк бомбят, они просто задолбали. Вот с Авдеевки его приезжают и долбят. Они уже пристрелялись, понимаете, в этой Авдеевке. Уже знают. Им даже уже корректировщиков, думаю, не нужно. Вот нужно отсюда выгонять их. Но я знаю, что вот это вот начнется. Очистка вот этих вот населенных пунктов, близлежащих к Донецку. Только после ликвидации и зачистки полной аэропорта. А в аэропорту еще есть каратели. Э Все-таки нужно воспользоваться опытом спецназа. И каким-то образом здесь поработать там... Ну, мне неизвестно, ребята, как там происходит, честно вот скажу, но все-таки я уверен, что возможно их оттуда, даже не выкуривая, а там и, и оставить, ну, раз они так решили. Последнее, что называется, предупреждение по рупорам или по громкоговорителям, неважно, и подходить, и прямо вплотную их оттуда ликвидировать. Если не ликвидировать, ликвидировать выходы, входы, вот как говорили, там бетоном, да, заливают, ну не бетоном там, просто разрушениями по плитам долбить, чтобы они падали, они не смогут выбраться, а когда они будут просто в ловушке, в капкане вот в таком вот, они уже в принципе в нем находятся, они же будут безвредны, что они будут, куда они будут копать, кроты что ли, будут под... ну там есть конечно серьезная э, подземная коммуникация, это мы знаем, ее так просто пробить не получится, но завалить эти выходы возможно, возможно. Нужно специалиста, который разбирается в местной инфраструктуре, и вот его запускать туда со своей группой. Что у нас под Пантелемоновкой? Здесь Пантелемоновка у нас каким-то образом наполовину состоит из армии Новороссии, а наполовину из хунты. Сюда опять выдвинулась, или здесь остатки нашлись э, хунтовских войск, карателей. Я напомню, что сюда они выдвигаются для террора по Макеевке. Вот именно сюда в Пантелемоновку они выдвигались. Да, они с Авдеевки уже могут там пристреливать, но вот сюда им удобно было, отсюда. Контролировать трассу, э, урезать ребят от Горловки к Донецку снабжение и терроризировать Макеевку и также Горловку. Сейчас здесь бои идут. Будем наблюдать. Что здесь у нас есть? Э, маленькая группировка, но напомню, она была очень ударная и очень боеспособная, которая возле Ждановки. Выходили они прошлым днем к Малоорловке, потом растянулись немножко дальше, вот, Ольховатку они так и не взяли, они просто проходили мимо, что называется, и вот остановились в Каменке. Ну что ж, здесь правильное было принято абсолютно с распоряжения вот Генштаба или руководителей вот этих группировок наших, потому что я считаю, что вот эту вот боевую часть надо было ликвидировать по кусочкам. По маленьким кусочкам отрезать. Вот один кусочек в отрезан. Вот сейчас их заманили сюда в Нижнюю Крымку. Возможно, с помощью дачи показаний или каких-нибудь там забросов. Или просто там с Нижней Крымки в ма. Вот, Ну, в общем, разведчикам дали нужную информацию. Разведчики дали в Ждановку, группировке, давайте хлопте сюда. Мы можем прорваться к своим там, нам пойти Лимоновку каким-то образом. Они заходят, их здесь отрезают. Я считаю, что здесь четкая тактическая война идет. Очень четкая и очень правильная. Абсолютно без потерь ликвидировать военную группировку. Сложно, но можно. Мы же видим, что можно. Вот что вот эти ребята под каменкой сделали? Ну ничего. Прорвать фронт они тоже не смогут. И еще для них, это я для них сейчас сообщу, а не для вас. Хлопцы, а вы вообще знаете, что по сводкам проходит про, про Дебальцева? С дебальцева то хлопцы текут и бегут. Вы же не забывайте, что здесь на 45 дней люди были мобилизованы. Это ж сыкопехотные войска. Самые-самые сыкопехотные из всех сыкопехотных. Их много там, да, но они из этих 45 дней, они же начинают ныть, потому что две недели они там дней 15-20 провели где-то в лагерях на учебках, потом еще пришли, чаще, сейчас мы там подготовимся день-нибудь под Славянском или Краматорском, и вот они зашли на недельку, отметились, галочку поставили, и то хорошо, они считают, что они долг для Украины полностью сделали, сейчас они массово просто ноют и говорят, мы не подписывались там на три месяца, нас брали на 45 дней, пошли в жопу, вы хотите, чтобы все по закону было, вот возвращайте нас назад». И они будут уходить. И вам от них не дождаться помощи. Это не те, на кого вы можете рассчитывать. Это не ударная группировка. Это так, пришли на вахту, отсидели и свалили. Вот это я этим ребятам под Ждановкой сообщаю. Дебальцево, что мы знаем? По сегодняшним сводкам, что с Дыбальцева уходят серьезные группировки. Если уйдет Дебальцево, если этот стратегически важный пункт пересечения трасс М3 и М4 будет под контролем ополчения, значит все остальные хунтята, которые типа там в Чернухино или вот строили в Углегорске, да, огромный укрепрайон. Серьезнейшие они строили, да, вкопались там, ну что, они будут под. Они будут э, повержены, я бы так сказал. Не оставлены хунты, а просто повержены. Или оставлены в полном э, таком вот боекомплекте. Как их вырывать, эти танки будут? Будем наблюдать за Дебальцевой, это тоже очень интересный котел образуется, и здесь тоже, думаю, трофеички хорошие будут. Для Луганской тут всем хватит, тут, ребята, всем хватит, и всем. Тут как волк из мультика, пришел покушать, ты это, есть хочешь? Ага, ну вот, привели, сюда придется прийти. Да, есть риск небольшой, все-таки там хунта и серьезная большая группировка, риск есть, как и у волка под столом, был риск, но он того стоит, думаю. Что у нас на северной территории? Северная граница без изменений, линия фронта не меняется. Предположительно говорят, что могут э, захватить и отрезать эту линию фронта. Думаю, что Алексей Мозговой со своей бригадой контролирует этот вопрос и ситуацию там. И мы возвращаемся к северу Луганска. Вот и все. Подведем итоги небольшие наши. У нас есть скопление вот войск, отброшенных от Лутугина и отброшенных от Белым. Здесь адекватно мыслящие люди, приняли несколько уже правильных решений. Думаю, следующее правильное решение было бы вступить в переговоры. Переговоры с ополченцами, конечно же. Еще одна группировка, зашедшая, сейчас базируется где-то вот э, над Красным Лучом. Здесь вообще, что называется, погибель. Я вообще не понимаю, как они здесь могут быть. 24-я отдельная моторизированная бригада? А что она здесь делает? Как она сюда заблудилась? Но ну, это вообще со сломанным навигатором мы сюда зашли. В общем, вот эта десантура, что называется, с 24-й бригады, не, транспа... ну, не на самолете же они пролетели, на голубом вертолете, как обычно поступает по глупым приказам. Что здесь можно делать в глубоком тылу? Откуда вообще спастись, что называется, ну нет никакой возможности. Не знаю вообще, соответствует ли эта информация о действительности, но будем наблюдать. Так, мы напоминаем из, из достижений. Подвод. Итог. Амбросевский котел дочищен. Раз. Под Моспино, Хунта. Уже потеряла даже населенные пункты. Бежит отсюда и теряется. Это два. Здесь вопрос времени их ликвидации. Потом образовался новый небольшой котел. Небольшой такой. И будет его закреплять, конечно, наши ребята с Новороссии. Возле населенных пунктов Старо-Ласпа и Ново-Ласпа. Вот возле этих двух. Это три. И это серьезнейшие вещи. Ну, Мариуполь. Мы знаем, там передвижение хунты есть. Мы предположили, что может произойти, либо атака большой бронегруппой, либо работать ДРГ с наводом паники отсюда давлением, это вот знаете, как надавливают с этой стороны, вот пальчиками, тык-тык, и что получится, вот здесь она раздуется, вот здесь она и раздуется, и здесь ее будут ловить. То есть, либо будет диверсия совершена против хунты, либо провокация, либо действительно выдавливание бронегруппой, думаю, и тот, и, и второй, и третий вариант будут рассмотрены. Еще у нас под Докучаевском еще один из котлов, это пятый момент, будет сужаться. И рано или поздно они сожмутся в городскую, э, вот, э, в городскую такую возню. Здесь долго мы будем видеть противостояние, потому что есть небольшие тонкости. Нужна, я бы так сказал, хирургическая работа э, от армии Новороссии. Ну, а про печальки пока что аэропорт не дочищен. И Авдеевка, и вот в принципе северная часть над Донецком контролируется контролируются хунтой И там стоят реактивные системы Которые и могут сейчас терроризировать Как и Горловку, как и Донецк, так и Макеевку Вот это по печальке Еще один плюс Уже 6 или 7 сбился Это отход от Дебальцева Хунта поняла, что они могут быть в котле Все-таки они будут уходить планомерно А не полным рывком будут медленно отступать и говорить, что ничего такого не происходит, хотя на министерстве уже у них сказано, исполняющим, что ребята отступают, да, украинские вооруженные силы сейчас отступают северной группировке. Также мы получили сообщение о том, что северная линия фронта выравнивается и не будет подвержена, подвержена каким-то э, серьезному прессингу и столкновением. Вот, ну, на севере Луганска у нас ничего хорошего пока нету, там